Жизнь души на земле. Хочет ли она нечто сказать? Или у нее есть только один вектор направленности? Много вопросов, на которые все чаще человеку хочется получить истинный ответ. Вы доверяете жизни? Зачем дана жизнь человеку? Для многих это пока остается загадкой, а кто-то вообще об этом не думает. Шри Саибаба в своих выступлениях многократно говорит, что причина этого заключена в том, что человек не знает, кто он есть на самом деле. И этот самый главный вопрос «Кто я?» у большинства людей пока еще не стал ключевым. Поэтому в ракурсе самопознания тема души актуальна. Понимание природы души вносит полную ясность саму жизнь на земле, несет преображение и удовлетворение душе. Об этом далее пойдет речь. Из всех религиозных философий только физическая философия сохранила знание душе в его первоначальной чистоте. Эта тайна отражена в пять 5000 лет назад. В форме диалога между Великим Кришной и преданным Ему Арджуной человечество получило великое учение – познание истины. А где излагалось учение? На поле битвы между двумя противостоящими армиями. В этом великое значение гиты. С одной стороны – силы праведности, добро, с другой – зло. Между двумя этими силами находится человек, не способны решить, какое направление ему избрать, плачущий в отчаянии. В гите представлено это отчаяние Арджуны. Не думайте, что горе Арджуны было лишь его проблемой, не более того. Это проблема общая для всех людей, и до сих пор она еще не решена. Арджуна – великий герой, способный на великую мудрость и самоотверженность введен в заблуждение ужасающими реалиями войны, и скорбь оказывается помехой также и для его деятельности. Он путает тело и собственное истинное «Я», начинает принимать их за одно и то же. Ему кажется, что душе, атме, никогда не затрагиваемой, движущимся, изменяющимся миром, свойственно неистина, приходящая мирская природа, и эту иллюзию он принимает за истину. В этом трагедия не только Арджуны, но и всего человечества. Поэтому ценность Гиты вечна и универсальна. Изучение Гиты – это постижение искусства, плыть через море заблуждения. Гита – это голос Господа Кришны. Тот факт, что она дала утешение и освобождение миллионам людей, доказывает ее божественное происхождение. С эзотерической точки зрения состояние Арджуны – это невременное настроение разочарованного человека и запутавшегося в вопросах долга. Состояние Арджуны – это олицетворение состояния многих искателей истины в прошлом и будущем. Это важнейший этап на пути духовного развития. Это особый уровень самоосознания. Но по щекам Арджуны катились слезы. Из его глаз лились целые потоки слез. Даже Господь не вынес этого зрелища. Он пощупал пульс Арджуны и определил его болезнь. В один миг Кришна сказал, что болезнь есть заблуждение, вызванное неверной оценкой происходящего. И она поразила три его тела – грубое, тонкое и причинное. Господь Кришна видел, что хватившая Арджуну жалость не была истиной. Это был эгоизм под маской сострадания. Поэтому Господь решил исцелить его от этой болезни, говорит Бхагавад-Гита. Кришна стал разъяснять Арджуне. Вступить в сражение было решением после долгих размышлений. Ты и твои братья поняли и одобрили такое решение. Ты был захвачен подготовкой к битве даже более остальных. Как можешь ты теперь поворачивать вспять? Отчего же ты теперь плачешь, как трус? Потому что твой дед Бишма, учитель дрона и другие скоро будут убиты». Нет, ты плачешь, поскольку считаешь их своими. Это эгоизм заставляет тебя плакать. Люди плачут не по умершему, а потому, что умерши – это их. Разве ты, как воин, не убил прежде множество людей, не бывших своими для тебя, сражающегося во исполнении своего долга? Ты спрашиваешь, как я могу убить Бишму в бою? Но все не пришли, чтобы убивать и быть убитыми. Ты же не убиваешь их у них дома. Но на поле боя, как это может быть против Дхармы? Не ты, а Господь – причина всего. Высшая сила движет всем. Узнай и прими это». Коренное заблуждение, дорогой глупец, заключается в отождествлении себя с чем-то, что не есть ты, а именно с телом. Тело – это вовсе не душа, как ты считаешь. Ты можешь сказать, что ты плачешь об Атме, о духовной сути. Это показывает еще большую глупость. Смерть никогда не может даже приблизиться к Атме, твоей души. Атма – душа – не умирает, тело – не вечно. Атма не радуется, не скорбит, чтобы бы ни происходило. Пусть чувства знают свое место, нет причины бояться. Два состояния – радость и печаль – возникают лишь когда чувства приходят во взаимодействие с объектами. Обратите внимание, насколько важен такой подход, друзья. Когда ты слышишь, как кто-то бесчестит тебя, ты чувствуешь гнев и печаль. Но такого волнения может не быть, если слова не досягают твоих ушей. Движение чувств к объектам – причина скорби и ее обратной стороны радости. Кришна продолжает. До тех пор, пока мир существует, соприкосновений с объектами нельзя избежать. До тех пор, пока ноша предшествующих рождений существует, скорбь и радость неизбежны. Все же можно овладеть искусством, дисциплиной, тайной, избегать их, относиться к ним без беспокойства. Поэтому несчастье – настоящий друг. Счастье расходует запас заслуг и пробуждает низкие страсти. Поэтому оно в действительности враг. Несчастье открывает глаза. Оно способствует размышлениям и самоусовершенствованию. Оно наделяет новым и ценным опытом. Поэтому к трудностям и проблемам следует относиться как к друзьям, по крайней мере, не как к врагам. Но лучше относиться и к счастью, и к несчастью, как к дарам Бога. В то же время такая идея о полезном и вредном есть заблуждение. С высшей точки зрения нет ни того, ни другого. Развлечение просто бессмысленно. Его нет вовсе. Как же тогда может быть хорошее или плохое? Видеть два там, где есть только одно – это мая? Неведение. Слушай, Арджуна. Говорит Великий Кришна. Между мной и этой вселенной движется Майя, называемая иллюзией. Трудно для человека заглянуть за Майю, поскольку она тоже принадлежит мне, Господу. Ее сущность та же. Ты не можешь считать ее отдельной от меня. Она – мое создание, управляемое мной. Она в один миг, Собьет с толку даже могущественнейшего из людей. Ты можешь удивляться, почему ее так трудно преодолеть. Только те, кто всем сердцем привязаны ко мне, могут победить ее. Мою Маю. Арджуна, не думай, что Мая это что-то безобразное, приходящее откуда-то извне. Она – атрибут ума. Она заставляет тебя забывать истину – и вечную высшую душу, параматную, а вместо нее ценить обладающее качествами многообразное творение имен и форм. Майя – иллюзия. Название для несуществующего явления, но эта несуществующая вещь, видимо, это подобно миражу в пустыне, водной глади, которой нет и никогда не было, тот, кто знает истину, не видит миража. Он увлекает лишь заблудившихся в пустыне. Ей поражены все, принимающие себя за ограниченные, обладающие именем и формой личностью. Майя – причина всего творения, но она не причина Бога. Я – повелитель Майи. Творение – Джагат, плод иллюзии Майи движется и действует по Моей воле. Поэтому любому, кто привязан ко Мне и действует по Моей воле, Моей не может принести вреда. Потому предание Господу есть спасение от всех земных проблем». Кришна сказал, что Арджуна должен понять, что Он – только орудие в руках Господа. Только неразумные могут думать, что знают все, и страдать от ужасной болезни, переполненные головы. Чтобы победить иллюзию, единственный способ обрести джняну – божественное знание всеобщего и открыть себе природу всеобщего. Кришна разъясняет, говоря, «Арджуна, ты также вечен, как абсолют». Рассматриваемая вне ограничений индивидуальная душа, всеобщая. Атма, душа, продолжает существовать с телом или без тела. Также у тебя может быть другое сомнение Арджуна. Твое сердце – гнездо сомнений. Ты можешь спросить, какова цель победы? Цель бессмертия. Позволь мне заверить тебя. Мерзкие вещи не могут принести блаженство. Все, что они способны дать, это относительное, а не абсолютное блаженство. Когда же ты поднимаешься над радостью и печалью, ты обретаешь блаженство абсолютное, независимое, полное. Человек совершает действия, побуждаемые желанием вкусить их плоды. Если действие не приносит плода, он не будет совершать действия вовсе. Выгода, корысть, награда, результат ⁇ вот чего хочет человек. Если вы следите за плодами ваших действий, вы подвержены волнениям, тревогам и беспокойствам. Может возникнуть вопрос, если плоды следует оставить, то как же жить? Все вы должны решить, важна ли счастливая жизнь или важнее освобождение из цикла жизни и смерти. Счастливая жизнь недолговечна, радость освобождения вечна, непоколебима. На самом деле человек пришел на кармакшетру, поле деятельности, лишь для того, чтобы заняться деятельностью, а не для того, чтобы вкусить плоды этой деятельности. Таково наставление Гиты, ее главный урок. Гита – квинт-эссенция, суть всех вет. Рано или поздно тело разрушится. Каждый человек знает об этом. Тем не менее, все боятся смерти. Никто не хочет пережить последний момент. То, что рождается, однажды должно умереть. Смерть неизбежна и неотвратима. Для того, чтобы найти ключ к этому парадоксальному опыту, задайте такой вопрос. Что умирает? Что уходит из этого мира? А что остается? Ответ таков. Умирает тело. Душа бессмертна. Она не имеет ничего общего со смертью или рождением. Она вечна. И помните о том, что вы не тело, вы дух, душа, воплощенная в теле. Вера в то, что у вас внутри есть душа, очищает ум и чувства от всех пороков и грехов. Отчаяние Арджуны оказалось весьма благотворным. Именно благодаря отчаянию прошло испытание искренностью и стойкостью. Оно побудило Арджуну принять полное убежище в Господе. Каждый ответ Кришны – это не просто слова. Это дар бытия Божьего. Отстраненность происходит вполне естественно и возникает сама в тот момент, когда вы уступаете и начинаете доверять жизни. В этой отстраненной перспективе вы можете почувствовать, что ваша жизнь – это книга, и вы в ней не только герой или героиня, пишущая эту историю, но также и ее читатель, очарованный и поглощенный, но никогда не теряющийся в словах и деталях. Отстраненность представляет собой процесс снятия физического, ментального и эмоционального контроля над вашей жизнью. Это также означает, что вы способны хорошо видеть те места сюжетной линии, где вы еще хотите осуществить некий контроль. Вы осознаете, что если не сможете быстро отпустить ожидания, то эмоциональные и ментальные воды сомкнутся над вашей головой и затопят вас потоками собственного сожаления, беспокойства и жалости к себе. Шутка, лежащая в сердцевине всего творения, может быть испытана только непосредственно. Она живет в сердце каждой клетки нашего существа. Процесс осознания истины можно назвать также интересной игрой с самим собой. Однако, когда случается, наконец, что истина открывается, приходит великое понимание, что все время мы пребывали во сне. Вот такое событие может произойти с каждым устремленным к истине. Это даже не событие, это конец всех событий. До новых встреч на нашем канале.